Ладно, вот этот видос, я... который у нас каким-то образом волшебным просмотрен, но я его не смотрел и мы его не смотрели. Скорее всего, потому что донатики дали, я открывал его в новой вкладке, поэтому так показывается. Но мы этот ролик не смотрели. Почему мной мужчины игнорируют женщин? Я узнал это слишком поздно. Смотрим. Я, как и вы, задавался вопросом, почему одних мужчин женщины динамит игнорят? А зачем? Вот так вот говорить! для чего это сделано извините полся а по остальным сохнут и плачет и готовы прощать любые ошибки а иногда потому даже что смены. я альфа ты бетка понимаешь если вы думаете что дело в деньгах или в красоте в том числе то в том числе в делюзии в мире Очередное доказательство то, что это позер, который просто знает какие-то... Узнал какие-то новые словечки и пытается ими вот так вот... Дилюзия, дилюзия. Что, что такое дилюзия? То есть мы, как необразованное быдло, но хотим образовываться... Он не напишет нам, что такое дилюзия. Мы должны сами это загуглить. Дилюзия. Что такое дилюзия? Google не помог. Болезнь внутреннего конфликта, мироощущениями мироосприятие человека в подобной ситуации существует отличие от объективной реальности. Спасибо, ответы. Дилюзия, цикопедия. циклопедия, Циклопедия Циклопедия, Это психоэмоциональный комплекс Индивиды, являющиеся Чего? Цикло... Цикловики, блядь Кого нахуй Мания величия, психоз Кого, блядь Это, это, это, это вот, вот с таких вот непонятных штук Что это такое? Цикловики Короче, такого определения даже нету, то есть это какие-то шизоответы. Если, блядь, Google даже не помог, помогите, пожалуйста, что такое делюзия. Что это значит толкование характера. Блядь, серьезно, мы этим должны заниматься. Дилюзия в любви, делюзия в карьере, ебаный рот. Спасибо, блядь, то, что поясняешь, э... дорогой человек, что такое делюзия. В мире очень много богатых мужчин, которыми женщины лишь пользуются и на самом деле в них не влюблены. И также в мире достаточно много парней, которых я и сам встречал, которые достаточно красивые, но все равно не имеют. А красивые, ну, чисто вот по твоим критериям, или, ну, и объективно, или, ну, вот, Мартин, у меня к тебе вопрос. Вот как ты определяешь, короче, мужскую красоту? Можешь рассказать нам, пожалуйста, поподробнее? Вот я, допустим, не могу сказать, красивые эти мальчики или нет. Ну, я просто, мне я... тяжело оценить объективно мужскую красоту. но ну, ну, ты вот уверен, что они красивые, да? <къем> Расскажешь, как ты это делаешь? успеха у женщин, потому что дело далеко не в красоте и не в деньгах. Прочитав пару книг а под... Дело в большом тлене, да, расскажешь? Том Сразу же использовав это в реальности, я получил опыт и пришел к паре пунктов, которые работают 80%. Есть четкая статистика, видимо, выборочная, из 100 женщин или из 1000 женщин. Вот, вот, вот у него было 1000 женщин, на которых он это проверил, и вот он сделал, что именно 80%... процентов. чего он вот этот голос такой делает? Я рассказываю такой, есть пункт. После прочтения книжки женщины стали моими. Первое. Распоряжение вниманием. Когда любая красивая женщина открывает телефон, там тысячи мужчин, которые готовы дать ей свое внимание. Стоит ей открыть TikTok-аккаунт или свой директор. Да, только, ну, тикток-аккаунт, это значит Подразумевает то, что она тиктокерша То есть это не обычная женщина, это именно Тиктокерша, блогерша, а значит Ей пишут подписчики, вот почему много Тысяч сообщений, обычным девочкам Красивым не так часто пишут, есть такая дилемма Красивой женщины, потому что большинство Мужчин выбирают, ну, смотрят типа на две Девушки, одна, скажем так, ну, на пятерочку Да, другая там на десяточку И гораздо больше шансов то, что напишут Той девушке, которая на пятерочку Потому что мужики по своей сути не очень уверены В себе, они думают, ну, стей, с, с этой красивой мне точно не светит. Напишу-ка я вот менее красивый. Ну, и увереннее они себя с ней чувствуют, потому что ну, типа на одном уровне думают с ней. Вот. Поэтому чаще пишут как раз-таки либо некрасивым, либо таким средненьким. Красивым девушкам, вот просто красивым девушкам, не так уж часто пишут. Я это слышал и от красивых девушек, и от некрасивых девушек. И в принципе, ну, довольно-таки известный факт. В инстаграме. И там будет очень много мужчин, которые готовы давать свое внимание. Он завидует? Так. И поверьте, среди них будут не всегда уродливые и небогатые люди. Там будут и богачи, а в чем и проблема? люди, что очень красивые. Но она за ними бегать не будет. Почему? Почему? Плюс чат, если как бы, ну, вы точно знаете, что вот существуют э, красивые девушки, и вот они, если идут по улице, то обычно с максимально таким дефолтнейшим пацаном, жирненьким, маленьким каким-нибудь, ну, типа, обычно очень красивые девушки с очень некрасивыми парнями. Интересно, как это так получается, да, Мартин? Наверное, ну, красивые девушки выбирают себе только красивых и только богатых, только успешных Ну ты, да ты долб... просто, что я могу сказать Конечно же, у нас есть критерии, по которым мы выбираем Нет, не происходит никакой химии, там, любви, ты не влюбляешься в человека Ты не любишь за какие-то качества, возможно, внутренние, не только внешние Нет, Марфин, у тебя все цифры, деньги Количество подписчиков, количество набитого кошелька, какое-то объективное оценивание внешности. Внешность, в принципе, это все слишком субъективно. Я, допустим, обожаю пухло-щеких девушек. Мне не нравятся высокие девушки. Мне не нравится макияж ни в каком виде. Ну, вот такой вот я шизоид. И если сейчас передо мной встанет вот девушка, которая вот модельной внешности, для меня она будет, ну, на пятерочку вот чисто. А какая-нибудь такая домашняя в Худаке девочка с щечками Для меня будет на десяточку Он просто вкусовые предпочтения у меня такие И чё, и, и чё, и чё ты мне на это скажешь У высокостатусного мужчины Есть цена времени И он попросту не может Кого-то симпить У него просто Осуждаю. нет времени Он слишком одержим своим предназначением и, успех... и успехом не поймите меня неправильно. Ну типа зачастую обычно мальчики красивые, они как бы, ну, они качаются, выглядят красиво и делают свое тело, и вот это все, ну, не для девочек, для, для себя. Для таких же пацанов, которые оценят кубики, там, бицуху, и вот это все, не для девочек. Это не значит, что вам стоит делать вид, что вы заняты, хотя на самом деле все, что вы делаете, это др... играете видеоигры. Скорее всего, если вы будете делать вид, это вам поможет, но качественно... Я должен как-то обсуждать, ну, упоминать про... И видеоигры, когда мы уже типа смотрели эти ролики. Просто знаете, я, я, я единственное, что тут, тут такой прикольчик есть, это как бы перезальется на YouTube, и там, как бы, возможно, придут новые люди, которые не совсем будут в курсе чего. А че не так в дрочке видеоира? Действительно же плохие занятия. Но вот, если посмотрели бы полностью. Ну, это обращение к людям, будущим с YouTube. Если бы посмотрели полностью, что этот долбоеб несет про дрочку видеоир, вы бы охуели просто. Женщину на подобные уловки вы не возьмете. Поэтому. Тебе нужно научиться распоряжаться и ценить свое время. Я встречал мужчин, у которых и правда есть предназначение, желания и цели, но они готовы менять свои планы, как только на горизонте появляется красивая девушка. Они не понимают, что красивых девушек много, а высокостатусных мужчин мало. И время мужчины всегда будет стоить больше, чем время, проведенное женщиной. И хорошая женщина... Но ну вот опять же, есть какие-то у нас объективные оценки. Время стоит денег. Но вот что если для меня, конкретно вот человек, который мне нравится, гораздо дороже всяких вот этих вот твоих бумажек, вот этих вот твоих циферков на банковской карте. Что если для меня семья важнее? Что если для меня отношения важнее? Что если для меня... У меня ценности другие. Не такие, как у тебя, Мартин, а? Ну в чем... В, в, сука, баран. Ценнее время мужчины, чем вот у красивой девушки. То есть, ну, по его мнению, нужно быть настолько чесвешным ху... просто... А, а если тебе реально важнее эта девушка, чем деньги? Что, есть ценности другие? Давайте полтора, не, если полтора X, вы весь вайп э, бьете. Вот именно, насколько он, с каким он пафосом говорить вы слышите? Все время ценнее у мужчины, чем красивая девушка. И весь вайп Чина всегда будет только за то, что помочь тебе достичь твоей цели. А не будет тянуть тебя против течения и говорить тебе. Проведи еще больше времени со мной. Не надо заниматься своим делом, своим успехом и бизнесом. Ну да, это же все так девушки делают. Вот, конечно же, вот ну, и, ну все девушки, вот, ну, это факт, как бы. Что, вы не знали, что ли? Все девушки-истерички, все девушки-бки, все девушки орут, все девушки хотят только внимания себе, все девушки забивают х... мнение о парне. Все девушки не хотят, чтобы парень развивался. А че? А, а в чем он не прав, собственно? Ну, своим телом, не надо, пойдем со мной гулять и смотреть сериалы, не ведитесь на красоту и оценивайте только личность женщины, это самое главное да, ты говоришь про личность женщины, при этом ты сам приводишь пример тупой кобылы ты сам же обобщаешь, ты же сам блять, всех под одну гребенку хударишь, так поступают все высокостатусные мужчины и вы по итогу будете получать больше женщин и более качественно, а зачем мне больше женщин, Чё у тебя все цифры, цифры, цифры, какого больше же, а мне одна нужна, я семейный я хочу свою пассию найти, допустим я не конкретно сейчас про себя, в принципе вот ну примерно человек, который вот, смотрит ролик, а что если вот тебе кому-то из чата ну не нужно, не нужно много вот ты хочешь одну тяночку, с которой хочешь пробыть всю жизнь, миленько под пледиком няжется нахуй много, я блин, да, чё? женщин, ведь важно не количество а качество второе правило Усить. это про какой-то постель, ну типа Качественно ебаться, попробовать раз... Или что? К чему это? Не количество, а качество. Женщины все равно говорится. То есть тут не идет речь о том, чтобы найти свою одну любимую, да? Тут идет речь о том, что ты все равно будешь пользоваться девушками как вещью, менять их, типа, и главное, вот, ну, качественно те, кто еб... Или что? Я вообще не понял. Тиль, либо найди свое предназначение Предназначение – это цель, которая будет заставлять тебя просыпаться из кровати по утрам, чтобы ты вставал и знал, сегодня мне нужно поработать над своим бизнесом, сегодня мне нужно пойти в зал, чтобы сделать свое тело, потому что я хочу выглядеть лучше, сегодня я хочу помочь своим братьям, сегодня я хочу заработать деньги, чтобы моя семья могла спокойно жить в старости. Тебе нужно предназначение, и если у тебя его нет... Да, но это не предназначение, предназначение это зато... то это немножко другое, короче, я, я, я, я не... зря мы начали смотреть, потому что я немножечко подустал. Я не могу так вот филиграно сейчас вот на это все сказать. Но, по-моему, предназначение немножко имеет другое значение: <сих> типа ты предназначен для чего-то. Это не твое решение. То есть встать, проснуться, кому-то помочь это уже цель. А предназначение это то, ну, ради чего ты предназначен. Это, это не ты сам себя назначаешь, вроде бы как. Могу ошибаться здесь. В этом нет ничего плохого. 99% мужчин не знают, чего они хотят. И... Я знаю, что я хочу. Чат, вы знаете, что вы хотите? Ну, чисто от жизни. Что, что это вот? Я, я все равно не понимаю людей, которые пишут, типа, «Йоу, я не знаю, что я хочу от жизни, у меня нету целей, как найти свою цель». Я не понимаю таких людей. Ну, блин, вот задайся себе таким банальнейшим вопросом. Вот когда мне будет 30? Что я хочу, чтобы у меня было? Хотя бы чисто финансовом плане. Ну, наверное, ты хочешь свой личный дом или квартиру. Наверное, ты хочешь какую-то машину. Наверное, ты хочешь найти любимую девушку. Наверное, ты хочешь... Ну, типа самые такие дефолтные штуки. И что, типа это не цель, что ли? Просто многие говорят о цели и вот цель, цель, цель, цель, цель. Это как что-то, что вот не может быть настолько приземленным. Но, блин, а, а чего плохого в приземленных вещах? Вот у меня реально сейчас цель это своя квартира. Я себе хочу, ну, дом, если быть точнее. Я хочу себе дом. И это моя цель, я буду идти к ней. То есть это меня мотивирует, там, допустим, как-то работать, что-то делать. Чтобы, чтобы вот, ну, типа, ради чего ты живешь? Ну, чтобы, наверное, накопить на хату, дальше в старости кайфово жить, не думая ни о чем. То есть цели могут быть маленькие, могут быть глобальные, их может быть несколько. Почему люди так на этом зацикли? На поиске своей цели. И он говорит, у 99% нет своей цели. Ну, любой человек может представить, кем бы он хотел себя видеть через 10 лет, допустим. Вот те цель тебе... И это происходит от того, что современный мир пытается нас отвлечь от этого и заставить нас стать безвольными депрессивными слабаками. Поэтому, Я не найди свое предназначение. Дай себе время отдохнуть от Я инстаграмов, тиктоков и по***на. Я не пользуюсь инстаграмом и тиктоком. Посиди ровно день, возьми с собой только дневник и подумай, чего... И подумай, как исправить двойки. Это по четверти по математике выходит, сука. Во, ты правда хочешь? Если ты почувствуешь, что ты не хочешь ничего, скорее всего, твои дофаминовые рецепторы настолько... а а вот он к чему. У него все ролики такие, мужики. Это уже неинтересно смотреть. То есть, понимаете, мы смотрим про, а, почему умные мужчины игнорируют женщин. То есть, ну, то есть, тут должно быть как бы, ну, ты типа мужик, ты должен игнорировать. А тут опять про дофамин. Тут опять про нейромедиаторы, про этот, это, состерон, дофамины. Норадреналины, нейротоксины, оксидоцин, лизербин, салициловая кислота, там, вот это амфетамин, У него каждый ролик все сводится к епаному горбону дофамину. То есть ты должен получать удовольствие, сидя в темной коробке. И... Ну, то есть ты настолько должен убить свое удовольствие от всего в мире, чтобы ты мог закрыться в темной комнате, закрыть глаза и представлять себе мультики, и смеяться с ней, как шизофреник. Это его цель, если кто-то не понял еще по роликам, вот этим всем, что мы посмотрели. Он это у уме... тебя и рот. Дец. Что стимуляции? Что твое предназначение? Я извиняюсь, ребят, я ее, видимо, не до конца зарядил. Или, хз, почему она села. Короче, на полтора их. Смотрим дальше быстренько. Потемнело, и его уже не видно в этой темной комнате. Для этого тебе нужно избавиться от быстрых удовольствий. И со временем ты поймешь, чего ты пропустишь. Ну опять удовольствие. Опять. Говорю, опять удовольствие. Абсолютно каждый ролик это избавься нахуй от удовольствия. Сиди в темной коробке и нюхай, не знаю, воду. И с месяца этого. Всегда влияет. Это не значит, что на нее стоит забить. Если мужчина ухаживает за своим телом, моется каждый день, следи за кожей своего лица, под... дед, смыться каждый день, это уже достижение для мужчины. А что только мужчины так умеют, что ли? Убирает прически, хорошо одевается. Но люди вокруг сразу поймут, что ему не плевать на себя, и он уважает себя. Как... А мне плевать? Поэтому я не моюсь. А что если так? Вы сейчас снимите мо моего лица, к сожалению. Окривляюсь. Короче, а что если вот, ну мне, хуй, я не бреюсь. Кого же того человека, который не уважает даже сам себя? Научись быть. Один. Я настолько уважаю сам себя, что похуй на мнение окружающих, поэтому я не моюсь и не бреюсь. Как тебе такое, Илон Маск, а? Как тебе такое, Мартин? Что, как ты это будешь парировать? Речь чем мне историю. Не забывайте, что у меня есть бусти, а для тех, кто уже будет а, бустит. Да. Бусты... По 800 рублей покупать э, э, э, инфо-цыганские курсы, как бросить. Чить. Всем советую, конкретно. Кур там выйдет видос о том, как построить железную дисциплину. Подписывайтесь. Да, как железную построить, не выйдет видос. Очень хочу себе 2 сантиметра прибавить. Ссылочка в описании. Вообще прочитав пару книг по отношениям, и потом, конечно же, это на практике. Спустя много более страданий, я пришел к одному выводу что хорошее отношение с качественной женщиной строится из двух пунктов. Первое, ты не боишься быть одиноким. А второе, она знает, что ты востребован. Эти отношения... Чего, блядь? Даша, Даша, можешь чат написать? Вот, ну, я, я не боюсь быть одиноким, по твоему мнению. И, ну, я востребован. Ну, важно, короче. Ну, блядь, надо быть востребованным и не бояться быть одиноким. То есть, когда ты че креветка, креветкой, когда ты в ставишь свою девушку, и в любой момент ей говоришь, что ты можешь уйти к другой, то это типа залог качественных отношений. Я вам, я вам так скажу, типа просто, вот, ну, чтобы вы понимали, у него не было никогда серьезных отношений. Вот. Это человек, который никогда... Не жил с женщиной. Сто процентов. Это человек, который никогда не думал о девушке, как о будущей жене. И, возможно, как о человеке, от которого в теории можно завести там детей, проложить рот и вот это все. У этого человека никогда не было ничего серьезнее подключить в носок. Они всегда будут жаркими, приятными и качественными. И мы приходим к пункту. Самому обязательному для тебя и построения твоей личности. И это... Покажи нам свою девушку, Мартин. Покажи своих женщин. Я не знаю, смотрит ли этот видосы но просто вот давай вот э, ну ролик конкретно где ты покажешь с какими женщинами встречаешься ты ну то есть но ну, насколько они качественные вот насколько ну они серьезно большие хорошие вот насколько у них член покажи женщин блядь. вот ты рассказываешь нам как как общаться с женщинами как познакомиться как вести себя при них покажи нам своих женщин пожалуйста нам очень надо мой тг превью делал он а у него нету его ВКонтакте, да? Можно где-то фотографии его посмотреть? Это интервью... да завали, пожалуйста. Мартин. Так, голый в одиночестве. Ага, в одиночестве. Сидит один с обшарпанными стенами. Один в ванной, даже некому подержать телефон, женщин нету. Тут мужчина какой-то стоит, по-моему. А, это братик его. Угу, угу, угу, угу. Ну, пацаны, вот этот человек будет нас учить, как общаться с женщинами, если чё Если что, записывайте Ни одной, ну, я не вижу у него вообще, чтобы у него были какие-то отношения Он везде один? Или со своим братом? Да, он везде один Короче, я жду э, пруфов, что твои советы работают Что, ну, во-первых, ты должен быть уже в отношениях Во-вторых, мы бы хотели посмотреть на, ну, как выглядят твои девушки Качественные Умение быть одному. Прозвучит немного кринжово и для многих странно, но если ты не можешь быть один, то как ты сможешь получать удовольствие от компании? Если ты боишься, что тебя бросят. От компании девушек, что ли? Какой компании? Я про девушек пришел слышать, тут уже какие-то компании. То есть, что? Может, не будет видно другим? Потому что мы не буду манипулировать? Тебе не буду угрожать. Еще этой мы останемся. Так было у меня. Очень долгое время я был очень У него все было, понимаете? Вот мы слышим, как он рассказывает, как он наступал на какие-то ошибки, что вот у него было, что его бросили, вот у него было, что что-то там плохо, когда он был жирным, там его кидали, он рассказывал, что ему изменяли. То есть он всегда рассказывает, что у него так было, и это было плохо. А сейчас он другой, и сейчас у него все гораздо лучше. Но мы не видим... Этого. То есть ни одной женщины, опять же, он не показал. Не показал ни одного примера, как у него сейчас. Я могу... Вот если, опять же, может быть, какой-то параллельной вселенной Мартин услышит то, что я говорю, и согласится, допустим, там, пойти на стриме, я ему с удовольствием расскажу, допустим, как обстоят у меня отношения, и на какие грабли я наступал, и как сейчас я 7 лет встречаюсь с одной девушкой. Я, я, я, я типа не зашоренный, мне как бы нечего скрывать, и я спокойно могу рассказать, чтобы он понимал, как надо, и как, на самом деле оно работает, потому что я уверен, этот человек не встречался никогда с девушками. Ну то есть он встречался вот, типа по переписке вконтакте, начал вконтакте э, встречаться, его через неделю бросили также вконтакте по переписке, ни разу дев с девушкой даже за ручку не держался. Ох, и у меня были проблемы с семьей, поэтому как только я находил любое отношение, как только я находил человек то с братом, я понял, и чё, и что, что это меняет? Который меня правда беззаведенно любит, я такой, я готов дать все что угодно, мое время забирай на, пожалуйста, только не бросай меня. Это а сейчас по-другому, да? Жарко. А сейчас ты, ЧСВшник, не, да, не уделяешь никакой девушек э, внимания, и, наверное, от девушек внимание у тебя просто пиздец. Ну, ты даже уже не знаешь, как отбиваться. Их так много, что просто вот в ширинку выстраивайтесь, я буду выбирать, да? Или что, покажи нам результаты, покажи, чего ты добился. Вот раньше было так, а сейчас ты дел действуешь по-другому, и значит, оно помогло тебе. Покажи, как это работает, докажи. Но со временем я начал понимать, что я, я прыгаю за некоторые отношения другие. я понял, что на самом деле я не привязываюсь к людям. Я просто очень боюсь быть брошенным. Я боюсь быть одиноким. И и я решил сейчас одинокий. Я заперся в комнате и не выходил месяц оттуда. Просто читая... Из я ним. не удивлен, что ты запирался месяц в комнате. Я три дня в день и хихикал сидя, сидя в темной комнате, представляя себе мультики в голове. мой спорт. Я занимался домом, что не было денег на зал И за этот месяц я почувствовал что-то странное. Первой неделе мне было очень плохо. Я чувствую одиноки, я хотел пойти к друзьям, хотел общаться с женщинами. Очень хотелось. На второй неделе мне уже было лучше. А на третьей неделе, прочитав одну книгу про ментальное здоровье, я уже медитации и одни некие благодарности. И с oh, я, я называю это золотые дни. Мне не нужно было ничего материального. Ни пункта, ни друзья, ни женщины, не сладкое. Буквально ничего. Просто я, спорт и моя голова. И только после этого месяца. У кого-то это может длиться год, у кого-то может длиться полгода, у кого-то это может длиться много больше. Че, пацаны, год, год сидеть в комнате ради того, чтобы прочитать книжку и, и что-то понять. Готовы? Я смог ощущать то, что люди ко мне тянутся, и особенности женщины. Это прекрасно, когда человек не боится остаться один. Поэтому в любых отношениях я нахожусь только потому, что я хочу туда находиться, а не потому, что я боюсь быть брошенным. И это привлекает женщин. Подписывайтесь на мой канал, на телеграм-канал. И не забывайте, ребят, быть слабым можно, но оставаться не стоит. Всем пока. Мне прям, мне уже даже становится нечего говорить. Мне просто уже не остается ничего говорить, потому что тяжело типа. Он абсолютно одну и ту же риторику в каждом вообще ролике повторяет. Извините за вот эти приколы, короче. Я просто к чему вот этот качалка-качалка. Спортом заниматься, пацаны, за... всегда вот это тело, это все круто. Не, не, заб... не забывайте на внимание девушек. Они такие же люди, как и вы. Вы же хотите получать внимание, да? Чем девушки хуже? Просто б... это единственное. От... Вот весь весь видос, что мы посмотрели от Мартина, я могу. Бать Одним тейком Ты хочешь внимания? Вот давайте честно, пацаны Вы хотите, чтобы вам э, уделяли девушки внимание, Чтобы вас любили Чтобы ну, от вас условно не игнорили Ни это, ни, ни того, ни сего Тогда с какого ху... Извините меня Вы должны относиться к девушкам по-другому Вот просто это, это, это единственный тейк Почему, ну, Мартин ху... Больше даже смысла рассасывать, обжевывать это нету